У нас очередная новиночка от бренда Norberg. Это светодиодный фонарь для подкапотного пространства, либо для салона автомобиля при химчистке. Два светодиода. Соответственно, штанга изменяет размер по ширине данного фонаря. Посмотрим, как это будет выглядеть в действии. Вот так салон выглядит данный фонарь в салоне BMW X5. Ширины вполне хватает. Вот так выглядит данный фонарь под капотом X5. Ширины, как видите, хватает. Еще отдельной опцией можно сказать, что изменяется угол наклона этого фонаря.